Всем бобра! С вами Доносия Звериная История, канал для натуралистов, зоокиперов и биологов разных специализаций. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать идеальный ошейник для вашей собаки. Найдя в зоомагазин, вы можете быть удивлены ассортиментом разнообразных ошейников для собак. И неудивительно, у любого глаза разбежались бы. В магазинах представлены ошейники из разнообразнейших материалов, с различными декоративной декоративными функциональными Любых размеров и цветов, для любых пород и возрастов собак. Так как же выбрать ошейник правильно? Перед тем, как приступить к выбору ошейника, вы должны ответить себе на несколько вопросов и правильно расставить приоритеты. Вам нужен удобный для собаки или корректирующий ошейник? Если главное удобство для собаки, то даже не смотрите на металлические строгачие удавки и полуудавки. Сразу отправляйтесь к витрине с кожаными, брезентовыми и нейлоновыми ошейниками. Если вам нужен ошейник для дрессировки или коррекции поведения, то ваш кинолог точно подскажет, с каким ошейником вам нужно работать и как правильно это сделать. Трогий ошейник не подходит для ежедневного выгула. Это инструмент для коррекции взрослых собак с проблемами поведения, и он должен использоваться под руководством кинолога. Никогда не одевайте строгач щенков. Если вам интересно, почему, и вы хотите узнать подробнее о корректирующих ошейниках, а также методах работы с ними, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Если моим подписчикам будет интересно, то я сниму отдельное видео со своим мнением и опытом по этому поводу, так как это довольно объемная тема. Вам нужен повседневный или декоративный ошейник? Самые дорогие брендовые стразы на белой каркадиловой коже очень быстро потеряют привлекательность при повседневной носке в любую погоду. Не стоит выбирать слишком светлые яркие цвета. Часто стирка может быстро привести их в негодный вид. Лучше всего будет взять один нарядный ошейник для походов на выставки и мероприятия и один практичный для ежедневных прогулок. Но если ваше решение это приобретение одновременно и красивого и несложного в уходе ошейника, то обратите внимание на те, которые изготовлены из нейлона. Этот материал очень легко стирается в обычной стиральной машине, практически не выгорает и имеет огромный выбор моделей, расцветок и узоров, при этом обладая невысокой ценой. Подумайте о том, как обычно ведет себя ваша собака на прогулках. Если у вас молодая или не очень воспитанная собака, то прочность ошейника – это основное, что должно вас интересовать. Если на ошейнике указан вес, который он выдерживает при тестировании, то вес вашей собаки умножен на 4 и будет соответствующей цифрой, которую должен выдерживать ошейник при рывке. Если на ошейнике указан вес собаки, для которой он предназначен, ничего умножать не нужно. Производители сами учитываются и детали при расчете рекомендаций. Так на что же необходимо обратить внимание при выборе хорошего ошейника? Измерьте шею собаки перед походом в магазин. На глаз определить размер бывает непросто. Либо возьмите собаку в поход по магазинам с собой. Обычно в зоомагазине не воспрещается вход с домашними животными, и ваша собака сразу составит вам компанию. А там уже можно будет померить. На бирках некоторых ошейников сейчас указывают породы, для которой он подходит. Но Вы не выбирайте ошейник только по этим данным, они ориентировочные. Хотя обычно указывается именно буквенное обозначение размера, соответствующее размерам животного. В интернете я нашла официальную таблицу соответствий, я не буду здесь зачитывать, так как она длинная и скучная, просто поставьте видео на паузу и выясните, какой размер подходит вашей собаке. Впрочем, я не считала бы размер немецкой овчарки XXL. Швена ошейника для щенков и карликовых пород собак 10-15 мм. Для средних собак рекомендуется ширина 25 мм. В зависимости от размера и нужд вашей собаки, можно найти ошейники до 45-55 мм. При этом обратите внимание, что на широких ошейниках для крупных и сильных пород собак всегда должна быть двойная пряжка. Ширина ошейника должна быть такой, чтобы он застудился на второе или третье отверстие, так как слишком длинный хвостик будет болтаться и мешать. Если вы берете ошейник щенку, обратите внимание на него на вы так называемые, безразмерные модели, регулирующиеся по длине или с отверстиями вдоль всей ленты на ошейник должен быть прошить синтетической нитью в один или два шва. Дело в том, что кожа имеет свойство растягиваться и трескаться при перепадах температуры, а также довольно сильно впитывает влагу во время сырой погоды. Синтетическая нить, вроде той, которая прошивает обувь, долго остается прочной, медленно изнашивается и не склонна к загниванию, как хлопчатобумажная. Такой шов предотвращает растяжение основного материала при рывках и очень прочняет ошейник. Нейлоновые ошейники обычно не прошиваются, если только они многослойные, ну либо в декоративных целях. Кольцо для карабина должно быть закреплено, чтобы не потеряться, как для ошейника остек. То же касается лямки для фиксации хвостика застегнутого ошейника. Вообще, никакие детали от ошейника отделяться не должны. Либо они просто будут утеряны, поверьте моему опыту. Кольцо для крупных и сильных пород собак должно быть сварным. На некоторых ошейниках место сварки сложно рассмотреть из-за фиксации кольца. Попробуйте рассмотреть на просвет. Но если не уверены, не рискуйте. Помните, что вы несете ответственность не только за жизнь и здоровье вашей собаки, но также и за ущерб или испуг, который может быть нанесен вашим питомцем окружающим. Лучше, если кольцо зафиксировано недалеко от пряжки. Так при натяжении пряжка не будет давить на горло вашей собаки, а нагрузка от рывка распределится по ленте. Отверстия для пряжки обязательно должны быть с металлическими заклепками, иначе при рывках они могут быть разорваны вдоль. Большим плюсом для ошейника может быть многослойность. Например, мягкая войлочная или флисовая подкладка не будет оставлять залысенное отношение ошейника на шерсти вашей собаки. А сочетание брезента с кожей, как материалов по-разному амортизирующих рывки, упрочиняет конструкцию во много раз. Также отлично себя зарекомендовали двойные кожаные ошейники. Они достаточно прочны и долговечные. Они а нейлоновые заняли свой сегмент на рынке как самые красивые, легкие и одновременно надежные. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу на них. А для ответа на самые интересные вопросы я даже сниму отдельное видео. Всем пока!